Алиса, включи плейлист, встреча гостей. Ее хреново. Ну, вы цветы, поливайте, пожалуйста. Да, конечно. И еще кое-что. Галя, поживет у вас пару недель. Галя? Алиса, включай трогательную музыку. Такие у вас трогательные технологии. Алиса, и что с этим счастьем делать? Я не знаю. Ой, я же это, за бокалами приходил, одолжите. Да не вопрос. Алиса, напомни завтра днем, что Коля из 32-й обещал вернуть барный стул, лампу, пальму, пальму... И бокалы. И бокалы. НЕТ! Ого, Алиса, с тобой не забалуешь? Нет! 17, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Я иду искать. Алиса! скажи ка шутку. У Тимофея есть проблемы с мозгом. Ой, ой, ой, ой. Тимофей! Я горжусь с тобой! Я прям горжусь с тобой! Ага! С такой штуковиной и я бы победил. Слушай, Алиса, расстояние от Земли до Луны. Я понятия не имею. А у тебя есть мечта? Ну, ну, Тимофей. Тимофей, ну... Слушай, Алиса, почему я? И я не знаю. А что такое вселенная? И я не знаю. Алиса, мне 6 лет, давай лучше сказку. Но упоминания были о Укусе 87, упоминания были о убийствах, и упоминания были о какой-то сверхъестественной сущности, которая управляет аниматрониками. Слушай, Алиса, сколько дотарусы? Пять минут. Живем. Ли? А поставь нам веселую музыку. Столько та та та так, та та та та так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Тогда поставь сказку про море. Ой, я из этого места сделаю себе рай. Рай в море. Здесь будет так хорошо, так прекрасно. Когда за мной приедут люди, которые будут меня спасать, они скажут, Виндяй, спасайся, мы приехали тебя типа, спасти, а я скажу, идите лохматьтесь, я буду здесь жить. Мне здесь отлично, у меня есть мой друг Акула. Перед вами очень ценный экспонат. Бабайка. Жизнь этого млекопитающего сложна. Суровые условия. Дебил ты, кот. Подождите, да что вы себе позволяете? Просто синдром дебильчика Дебил ты, кот. Слушай, Алиса, что ты видишь? Пучки Бонни! Мне кажется, что это мышь. Нет, пучки бабони. Слушай, Алиса. Чем заняться, пока все спят. Начать расследование. Алиса, включи сказку про медвежат. Также игрушечный Фредди выглядит более милым и таким мимимишным, что он не выглядит как убийца. Алиса, включи что-нибудь бодрое. Еще раз. Чики-бамбони или чики-бамбони никто не знает до сих пор во плоти. Ни лошадь, ни Эндер, ни Стив, ни свинья, но необычная овца. Это вам не просто мем, это настоящий свайк. Чики-бамбони правит миром. Это вам не просто мем, это настоящий свайк. Чики-бамбони правит миром. Алиса, включи нам ужастик. Лиса, зачем мы смотрим ужастик? И я не знаю. Дебил. Ну а всем огромнейшее спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями, жмите на колокольчик. И всем пока-пока. Солны, ну то,